Дословный перевод Пенни за твою мысль. А смысловой перевод Расскажи о чем ты думаешь. Например, penny for your thoughts, the girl said as she saw her boyfriend looking out the window. Расскажи, о чем ты думаешь, сказала девушка, когда увидела, что ее молодой человек смотрит в окно. Или Пенни for your thoughts. They're not worth thoughts? They're not worth as much. Расскажи, о чем ты думаешь. Они не стоят столько. Идиома ⁇ to be in the red ⁇ Дословно ее перевод ⁇ быть в красном ⁇ а смысловой перевод ⁇ быть в долгу ⁇ Например, ⁇ The company has been in the red for three years now ⁇ Компания является убыточной вот уже три года. Или ⁇ I've got three credit card bills to pay off at the moment. I hate being in the red ⁇ мне сейчас нужно расплатиться по трем счетам кредитной карты. Ненавижу быть в долгу. Дословный ее перевод иметь кита времени, а смысловой перевод замечательно провести время. Например, I spent the summer holidays in Mexico and had a whale of a time. Я замечательно провел время на летних каникулах в Мексике. И еще пример.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 Женщина оставалась совершенно невозмутимой, когда ее каноэ перевернулась на реке. Или? I'm as cool as a Я совершенно спокойна, а ты дрожишь, как не знаю что. Прошло ровно 5, и на самом деле в каждой из этих идиом мы рассказываем о нашей школе английского языка. Мы решили, что хотим вам подарить одно бесплатное занятие, если вы пройдете по ссылке в описании. Так что проходите по ссылке, будет вам одно бесплатное занятие по скайпу. Идиома Windows Shopping. Дословный перевод окно шопинг. А смысловой перевод хождение по магазинам без намерения что-либо купить. Или просто рассматривание витрин. Например. Я смотрел на витрины Оксфорд-стрит и мечтал, что купил бы жене, если бы были деньги. Или I've done my window shopping. There is not a store that I missed. I've done my window shopping. Not a store that I've missed. Я рассматривал витрины и не было ни одного магазина, который бы я пропустил. Идиома: no pain, no gain. дословно ее перевод: нет боли, нет прибыли. А смысловой перевод: без труда не вытащишь и рыбку из пруда или без трудов нет заработков. Вот, например, my coach always says: no pain, no gain. You have to work day and night. Мой тренер всегда говорит: Нет боли, нет выигрыша. Ты должен работать день и ночь. Или comes Ничто стоящее не дается легко. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Идиома: A fish out of water. Дословный ее перевод рыба вынута из воды. А смысловой перевод быть не в своей тарелке, чувствовать себя некомфортно. Например,. I'm not just saying this to be clever, I really feel like a fish out of water here. Не хочу показаться занудой, но я здесь как не в своей тарелке. Или, Poor Tom, if he was a fish out of water here, what is he in Boston? Poor Tom. Water, here, Бедный Том, если ему здесь некомфортно комфортно, каково же ему в Бостоне? Идиома "apple of one's eye". Дословный ее перевод "яблоко в глазу", а смысловой перевод "зеница, око, светочей, кто-то очень-очень вам дорогой". Например, "the man's younger daughter is the apple of his eye". Его младшая дочь очень ему дорога. In my heart. You're the apple of my eye, the thump in my heart. Ты свет моих очей, стук моего сердца. Идиома: to ask or to cry for the moon. Дословный ее перевод это кричать на Луну, либо просить Луну. А смысловой перевод желать невозможного, требовать невозможного, или как мы еще говорим, просить звезду с неба. А вот пример. The woman is asking for the moon. She will never get what she wants. Эта женщина просит слишком многого, она никогда не получит чего хочет. А мы еще в вот этом о чем подумали? Вы же эти идемы явно забудете. Их, конечно, всего лишь 10, но